Эй, старик. Байбал почему ты уверен, что он скоро отправится на тот свет. Потому что я очень старый. Мы будем складывать в эту бутылку. Вот эти камушки, когда его желание будет исполняться. вот вот вот О! А что еще надо? Да, счастья. Деньги? Много денег. Чепуха, твои желания. Это же всего лишь твое желание. А у тебя имеется самая заветная мечта. Что это? Заветная мечта это твое несбыточное желание. Все очень просто. Она недостижима и только поэтому самая желанная. Иногда дарит радость, а иногда, будущее несбыточное, может подарить тоску и печаль. Босир Карама, жить